Всем привет, ребят! Перед видео хотел сказать извините мне, пожалуйста, за то, что так долго не выходили, не выходили видео. Времени нету, у меня камера сломалась, поэтому сегодня качество будет немножко хуже. Сегодня мы э, обоз... будем обозревать набор за неделю мульти называется, не помню, как. Пожалуйста, напишите в комментариях, как он называется. Еще раз извиняюсь за то, что так долго видео не выходили. Я его уже собираю и покажу мы его. Все, ребят, я собрал набор. Можно, в принципе, обозревать. Давайте мини-фигурки сами сладкое. Хотя, знаете. Давайте все-таки сначала начнем с вами. Первая мини Первая мини-фигурка у нас будет... Вот. Сейчас мне, сука, делается камера. Ну, короче, вот такой вот у нас человечек. Ой, упал, извините. Вот такой вот варюк, который... Украл 100 долларов у продавца. Так, давайте дальше. Смотрим теперь нового Лойда. Мне не разделяется, кому он нравится, кому нет. Э, в этом наборе он в обычной своей э, зеленой э, толстовке, штанишках своих и, ну, все вроде. Ну, вроде все, вот такой вот обычный Лойд. Так, давайте дальше смотреть продавца. Вот, вот такой вот у нас продавец. Давайте я шляпу сниму. Вот, у меня тут немножко глаз осталась, но, извините. Вот такой вот у нас продавец. Такие пятна у него. Вот он такой вот. У него шляпа очень такой. Не, не видел еще таких деталей. У меня не было еще таких. Все, давайте дальше смотреть. Полицейского. Вот такой вот у нас полицейский. Сейчас я наручники сниму. Вот такой вот полицейский. Лицо у него обычное каска. У него одно лицо. Рация вот у него. Э, давайте дальше. Дальше смотрим на Нию Ой, вот, смотрите, у меня тут такой вот телефончик. Кофточка вот такая вот. Смотрите. Штанишки. Ну, вот такая вот нее у меня два выражения лица. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот так вот как-то. Все, теперь обозреваем. Давайте начнем с машины. Вот такая вот у нас машина. Э, хоть она на большую часть открыта, но она все равно прикольная очень. Вот видите, вот такие вот у нее фары. Тут вот так вот, на удивление, заморочили, все-таки сделали для наручников такую подставку. Так, дальше давайте смотреть. Вот такие вот у нас, не знаю, фонари. Как их называть? Вот, тут всякие таблички написанные. Так, а сейчас самое интересное. Магазинчик. Вот такой вот у нас магазинчик. Надпись какой-то на китайском, не могу сейчас вам перевести. Тут такая бутылочка валяется, какой-то газировочки. Рыбка, вообще их две, извините, что я потеряла. Тут вишенка. Ну и тут продавец у меня тут стоит. Вот так вот, все, ребят, если, нрав... если вы хотите еще больше, чтобы у меня выходили видео на канале, ну, чаще, тогда давайте наберем на этом видео, сможем набрать 5 лайков, давайте, все, всем, бай-бай.